Всем привет, меня зовут Майкл. Я с Майки. Это интервью специально для Бога Speak to Bash. Я ми брат, да, милеми, телем. А вас там стреляют, убивают? Я же, я же добрый. Я, я же поэтому... А хотелось? Ага, милый, а, милый, милый. Все девушки красивые, бро. Я вообще охуел, что бля, что за чувак? Мне тоже вообще очень нравится, как, как звучит русский язык. Я уважал очень, очень, очень уважал <плес> смокиджи. Всем привет, это Дима Баш, это блог Спик Ту Баш И сегодня у меня очень крутой MC с Ямайки Майкл, встречайте! Yeah, salam, <laughs> <laughs> у, нас, у нас дома говорят «уагуан», ну типа «привет» на ямальском языке. Давай попробуй. Яу-Ям? Uh, уагуан, уагуан". уагуан, Уагуан. Брида. Уагуан брида. Типа «привет, братан». Uh, Привет, братан. Яман. Yeah, Откуда ты, как здесь появился? Ну да, ребята, меня зовут Майкл, я с Ямайки. Я уже, я вообще в России приехал учиться, я три года уже живу в России. Я студент, я учился вообще в Руден, город Москвы, но я живу в Питере. И я вообще решил в Питер, в Питер приехал, почему? Потому что мне больше нравится Питер. И Питер уже в России, получается, культурный город, понимаешь? Вот поэтому я тут, как ты же видишь, здоровые такие. А когда ты приехал в Питер, ты сразу нашел свою нишу в плане творчества? Ну, я вообще, для, для начала вообще мне было очень тяжело, почему? Потому что у меня вообще никого не было здесь. И слава богу, да, потому что я всегда со, со мной. Я тут, я тут вообще познакомился с чуваком, его зовут Малик Персмен. Биггоб Малик, я блесл тебя всегда и Я тебя, Расскажи про Ямайку, до скольки лет там жил, как прошло твое детство? Ну, Ямайка, это вообще, ну, маленькая страна, там солнце. Но ну, как все говорят, там растет ганджа. А. Yeah. Ну, хорошая тема, но не будем об этом говорить там сейчас. Легализ? Ну, не легалайз, но все могут, ну чуть-чуть немножко а. но ну, это же у нас дума как, как культура вот ганде это не просто трава но это тоже традиция короче именно для, для растафарей но ну, растафараи это религия короче вот что такая майка сможешь там вообще отдыхать там море и вообще там можно кайфовать как нара правильно ну тогда почему у тебя солнечные майки притащил такой серый Питер, где же солнца нет? ай -яй -яй. я яй меня всегда все задают такой вопрос. Ну, я тебе скажу, как. Вот смотри, тема такая. Моя мама, да, mm -hmm. она, она вообще училась в России, но не в Питере, а в Москве тоже. И после учебы, да, она вернулась домой. И ей вообще очень понравилась Россия. И она сама вообще решила, чтобы я, я сам сюда приехал. Но вообще, когда она решила, мне вообще я вообще не хотел, если честно, потому что мне все там говорили, что, блин, в России, там холодно, холодно, холодно у нас, тут вообще тепло, как тебе там будет, бро. Ты вообще офигеешь, ты вообще, блин, охуел что ли. Ну, блядь, я сказал, ну почему нет? Даже ну, как какая мама у меня, я ей вообще доверяю, я знаю, что если она так решает, значит у меня надо туда. И вот я отказался здесь в России. Да помнишь, что первый текст, который написал? Давно мы просто нуждались в 90. Сей, слава, слава, теперь у есть uh, uh, я слышал. У меня есть тексты на русском, но... Короче, я, я, я сейчас пишу текст на русском, ну uh -huh. трек на русском языке, но он еще вообще не готов, я пока ну еще работал, короче. И, вообще писать на русском языке очень сложно, но... Как сказать? Мне вообще очень нравится, как, как звучит русский язык, именно там с, с, на рыбу, короче. Uh -huh. Вот, но если честно, вообще очень сложно писать. Uh -huh. Очень сложно, но uh -huh. интересно. Uh -huh. Поэтому я хочу... Тебе кажется русский язык более мелодичный, чем ямайский? Я, я думаю, что ямайские более... Более, да? Да, да, Ты можешь какую-нибудь историю рассказать, связанную с выступлениями твоими? Я помню, у меня была, у меня, я помню, это было в Москве, не в Питере. Вот, мы там с ребятами да, собрались выступать в клубе. Там есть клуб, называется Дубай. Дубай-клуб, короче. Мы там собрались с ребятами, выступали там, но... У нас вообще был там вообще очень плохой звук. Микрофон вообще хувый, вообще, вообще был, понимаешь, бро. И мы сразу решили читать без микрофона. Угу. Прикинь. Так. Ну, блядь, что надо было делать, бро? Микрофон плохой. Мы же не, не смогли уехать домой в да. Мы ушли, чтобы выступать и выступали. Ну, просто без микрофона. И я вообще, блядь, я так взял, ну, я прикинул, я так взял, ну, с руками без микрофона, короче. Но смешно было, но все равно, настроение вообще было тоже. Я сразу там начинаю, ями, ми тэдэм, лэм, лэм, лэм, тэдэм, и все там прокачали вообще. Ну, прикольно было, но очень интересно тоже, почему нет. И у меня всегда это в голове, короче, до сих пор. А Расскажите по drum как ты вообще пришел в вот, культуру? Drum and bass. Но я, если честно, я сначала занимался джунгл, джунгл музыка, потому что она очень чуть, -чуть похожа на рага, рага мафин. Ну, почему? Потому что дома у меня же был там знакомый, он с Лондона, короче, он джей был и тоже МС, джей и прикинь? Uh -huh. Вот, мы с ним вообще познакомились тоже на выступлении, мне надо было просто там реггей э, петь, а мы... С ним познакомились. Мне вообще так было очень интересно, вообще как на этот Вот. И у меня тоже был опыт такой, я тоже рыпом занимался. И ты же понимаешь, что дома без надо там быстро читать. Понимаешь, я сразу думаю, ну блин, если я тоже рыпом занимался, могу быстро читать, быстро говорить, почему нет пробования дома без, тем более я тоже. No, у меня есть свой акцент, я майский акцент, короче. Вот как получилось. Я там тренировался, работал, занимался, занимался без отдыха, прикинь. И так получилось. Сегодня могу уже даже град сизкам, грант, грант, грант, грант, грант, Расскажи еще про Ямайку, вот, как там люди живут? Хорошо, плохо, вообще, какие там проблемы есть. Ну, да, на Ямайке, я тебе не скажу, что там люди живут плохо или хорошо, но я просто могу тебе сказать, что там люди очень... Ну, люди там кайфуют, короче. Вот Ямайка – это вообще не богатая страна, но, но Россия же богатая, это же понятно. Вот Ямайка не богатая, но э, маленькая страна, но она очень позитивная, короче. Люди к нам всегда приезжают отдыхать по нашему короче вот и на майка тоже можно жить хорошо я же там жил и тоже после учебы я туда вернулся и поживу как надо короче а -а -а. чем там увлекается детстве? кто-то футбол играет кто-то гаранже курит вот чем ты увлекался в детстве? я вообще занимался больше баскетболом короче вот и ну кроме учебы баскетболом и тоже футбол но я очень обожаю вообще баскетбол а -а -а. вот и футбол тоже немножко. Но это же понятно, что я часто курель, uh -huh. Потому что но это же моя культура. Я же могу без этого. Понимаешь, бро. Я понял. А за футболом здесь в России следишь? Смотришь? Да, да, да, я смотрю, я смотрю. Ты, ты же знаешь, что Санкт-Петербург, Зенит – это один город, одна команда. Как относишься к Зениту? К Зениту, я, ну, если честно, ну я сейчас на, давай я тебе скажу. Честный. Как есть, окей? Да. Okay? Да, okay. Только меня обижает. Но я больше люблю э, сейчас муску. У меня же там много знакомых по этому, понимаешь? Но я не тоже люблю, но я тебе говорю, как Окей, okay, так и нужно. Вот. Только правда. Только правда. <laughs> а, давай поговорим еще о драмбейсе. Какая еще вот культура ты вот есть драмбейс, есть техно, есть хаос. Что ты еще выделишь? Техну тоже люблю. Но сейчас больше за мост и больше слушаю домен если честно. Yeah! Давай немножко поговорим не о музыке, о девочках. Какие тебе больше девочки нравятся? Свои либо наши? Я все люблю, бро. Ну, какие лучше? Смотри, все девушки красивые, красивые бро. Я вожаю девушки, я все люблю. Я не забуду. Да, слышал. Темненький, либо светленькие? А я бро, я вообще все девушки, все девушки люблю, бро. Все, вообще все, все, все. Понимаешь? А, как вот русские девочки, они красивые? Или ямайские красивые? ай я, я, Мама мия. Смотри, бро, девушки, ну, русские девушки, они вообще охуенные. Яманские девушки тоже очень красивые, бро. Они везде красивые, бро. Я все люблю. Даже выбора вообще мне очень тяжело. Понимаешь? А вот если у тебя был бы выбор, русская, либо я майка? А, Какого бы ты выбрал? В Себру. <свят> двои? <свят> двои? Двои сразу. Ты вообще как вот в России живется легче, чем на Ямайке? Ну, бро, если честно, ну ты, ты, ты понимаешь, что вообще, я родился вообще, где солнце, да. И у нас там вообще зима нету, вообще не бывает, понимаешь? А -а -а. Вот, я сюда приехал в Россию вообще, ну, холодно, блядь. Ты там, ну, блядь, ты что понимаешь? И я даже понял, да, когда сюда только приехал, бро, я даже не смог выйти ну на улицу. Ну, блядь, прикинь, я приехал в Россию в декабре. А ты же снег никогда тоже не видел? Никогда не видел, блядь. А когда ты снег увидел первый раз, ты что сделал? Ну конечно, я с патруками. Ну блядь, надо же было. Это же, ну, мне было очень интересно. Но с целью уже надоела, бро. Я уже три года в России живу, и блядь. Он уже привык, да? Я уже привык. Но с погодой вообще еще нет, если честно. Alright, big up and glory, Bob Mali. Legend never die. Сейчас давай да, поговорим о диджее. С кем ты, комфортер, работает на сцене? На сцене. У меня вообще диджее, эмиссий язык, языки. Он вообще из Москвы. Вот. Вообще... Ну, в России мне вообще больше понравится с ним работать, если честно. Он вообще, Он вообще чувствует, прям артист. И уже сам уже вообще понимать, что, что надо, как надо и когда надо, понимаешь? А, ты не пробовал найти своего диджея, вот как, например, как Smoky D Lore Riders? Ну, чтобы именно твой был диджей, который работал под тебя, он, а ты под него. Ну да, у меня сейчас есть знакомый, да. Ну.. Но... Просто вообще очень сложно работать, ну, у него тоже нет времени, понимаешь? Uh -huh. Вот, но он вообще хочет со мной работать. Я думаю, что наверное, ну, в течение, Ну, именно в Да, Да, только в а без. но это еще скоро, узнаете. Он вообще очень крутой, и вообще понимает, и знает, что надо, как надо, и когда надо. И делает всегда, как надо. Ты текст пишешь, сложно текст написать? Нет, Как сложно. А сколько у тебя вообще текстов ты пишешь что в неделю, в месяц? Я же слушаю, я вообще не пишу текст вообще каждый день, был. так тоже нельзя, так, не, так тоже непонятно, бро. Я вообще пишу, когда у меня вообще есть вдохновение. да, понимаешь? А -а -а. Если я вижу что-нибудь интересное или если я живу, да, что будет интересное, вот. Я сразу пишу что-нибудь. Но я, Ну, писать вообще просто так. Смотрю, у меня даже есть такая тема. Э -э, в прошлом году я познакомился с чуваком, он рэпер, короче. А -а -а. Там на Думской, на думской короче, uh -huh. вот. Мы с ним общались, да, пообщались, пообщались. Я ему спрашивал, что, бро, ты вообще как пишешь тек тексты? Он мне говорил, что он даже может писать текст. Он даже надо пишет текст, когда он в метро. Даже за, за, за, за, за день он может писать, писать текст. Uh -huh. Я вообще охуел. Как можно так писать текст только за один день? Я вообще пишу даже на, на месяц, неделю. Ну, три-две недели могу писать. Uh -huh. Потому что я вообще выхожу с мыслями. Во-вторых, мне надо с тех, техникой, помнишь Как играть там с битом, ага. с музыкой. А ты текст пишешь под бит или вот это? Или под, бит, под, под, бит, под, бит. под бит, под бит, А под какой ты бит обычно пишешь? Как, который у тебя в голове или какой-то включаешь и начинаешь поддерживать Сначала в голове, в голове. Ага. я Вот как у меня получается я даже когда мне надо писать э, бит или, или муз, музыку, да? Я сначала, я вообще все решал тут в голове, да? Придумал, как должен быть звук, бит. А потом, общался, мы, меня мы, мы, мы, мы, мы, мы, я мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, Он через этого сразу пишет. Ааа, ничего себе. Вот у нас на самом деле. И когда же твои альбомы будут, когда релизы? А, кстати, у меня даже скоро выйдет новый альбом. Это будет просто мясо, бро. Это, бля, просто мясо. А о чем он будет? Короче, у меня даже там, кстати. Рэп, дрон Джонгл, джунгл. И Регги и ragam Ragamuffin, короче Там вообще, у меня там uh, 13 треков uh -huh. Да, и тоже у меня будет там трек на русском языке Ребята, трек на русском языке, это будет просто бля Ты нибудь купле зачитать? Не-не, это... а? сейчас нельзя слушать, бро Я Все послушают, когда будет готов, бро Это будет просто бля Когда ждать? Ну, чуть не месяц короче О, oh, okay, okay. Да, ну, ребят Слушай, а чем твои текста вообще? Ну, смысл в чем? Я вообще э, пишу про свободу. Любовь. Понимаешь? Потому что я, я вообще, блядь, хочу это сказать. Я позитивный человек. И, и я, я всегда пишу про, про любовь. Ага. Свобода. Потому что я вижу... Я о свободе, о любви. Не только, не только. Про гетто тоже. Знаешь, да, что такое да, гетто? конечно, конечно. я сам гетто. После, потому что у нас дома ну, такая тема, она очень, блядь, очень популярна, Много людей живут в где-то. А у вас там стреляют, убивают? Ну, иногда был, ну, были такие моменты, но сейчас я думаю, что уже более-менее <coughs> нету таких такие вещей, короче. Но я вообще жил, где вообще стреляли. Я видел, все, я все жил, я все видел. Поэтому... Сам стрелял? Не, я же, я же добрый, я, я же растафарист, поэтому... А, хотелось? Зачем это надо? Я думаю, что нельзя так человек. надо любить, надо уважать людей. А, поговорим об эмси русских, вот смотри, у нас есть Смоки где как бы Степа Стайл, еще вот кого ты знаешь и кого ты выделил, и почему? Слушай, и, и, Wonder тоже слушал, вот. Я хочу п... повторить. А? Ты сможешь, сможешь наш МС повторить? Сможешь повторить Смоки а, нет, нет, Потому что у него же там русские слова, бро, и там Гудсло читает. <смех> ну а так, я уважаю очень, очень, очень уважаю Смоки Джи. Она сказала Big up Breda, ja bless you. И Степа стал тоже Big up Breda, Stepa, ja bless you, one love, and peace. У Wonder тоже Big up Breda, ja bless you, one love. Я вам все уважал, потому что, во-первых, Э, ну, они тоже они вообще поймали и чувствуют ритм, понимаешь? Потому что дромен это ритм. Ты быстрее смок или нет, или он быстрее тебя читает? А -а -а. Вообще. Бать, он, он очень быстро. <смех> я думаю, что я делал по своему, он тот делает. Не, ну кто быстрее по технике? Ты сможешь его как бы, перечитать? <смех> кто быстрее зафигачит, или бы он... <смех> Он, он, он тоже быстро, я тоже быстро, бро, понимаешь. Mm -hmm. я, у меня, у меня, у меня, после, у меня есть тема, да, если я там начинал читать, очень быстро получается понимаешь. И у него тоже такие темы вообще очень быстро получаются. Он крутой, он молодец вообще, распет. Mm -hmm. mm -hmm. А степа стайл, чем тебе нравится? Мне нравится степа потому что, если честно, потому что, во-первых, он тоже, он круто поет, круто читает. И, кстати, он тоже поет на ямайском языке, mm -hmm. на Патуа, yeah. Прикинь? Я, блядь, вообще когда первый раз слушал Степа, я вообще охуел, что, блядь, что за чувак, он же русский, но читает на ямайском языке, блядь, я вообще охуел, бро, это было просто мясо, и я вот, блядь, поэтому из-за этого, и он тоже музыку понимает, я его тоже очень уважал, бро. Ну, Ты понимаешь, о чем они поют, что вообще, о чем говорят? Иногда понял, но я же не могу понять все слова, потому что там очень быстро получится, понимаешь? Смотри, как бы примерно сейчас, да, говорим. Mm -hmm. Я тебя понял, потому что ты медленно говоришь, mm -hmm. я тебя понял. А если буду быстро, быстро говорить? Если бы быстро. Бри -бри -бри -бри. <св> мне было, я бы понял, но мне было чуть-чуть тяжело, понимаешь? Такая хуйня. А сейчас у нас рубрика «Вопросы от Хартфон Бабына». Там такой бобер, он еще живет, он живет в наших сердцах, и он будет всегда жить. Встречайте. Yeah. Yeah. Да, опять. One low. <laughs> <One man. laughs> а, давай поговорим про расизм. А, как ты вообще сталкивался с расизмом? с этим? Ну да, блядь, как тебе сказать? Ты знаешь что? Вопрос про расизм это вообще. Это вообще очень сложно. Для меня это, в, в, в расизм вообще не должно быть. Почему? Потому что. Если я тебе, зад, тебе задал вопрос, что, так, что такое расизм, ты мне что а, У меня что орбиты? У кого все красные? Все <laughs> люди одинаковые, как внутри. Именно. Не именно. важно, какой цвет кожи. Мы все внутри одинаковые. Именно. Вот как мы сейчас, да, сейчас общаемся. Да? Я мига. А ты. А, белоснежка. Вот. Я тебе дам лов, да? Вот. Я думаю, что вообще Россия не должно быть. Это вообще Бабилон. Это Бабилон. Это а. зло. Зачем так танцевать? Я просто, я вообще... У меня примерно да, в России, у меня все друзья почти только русские. Там, у меня афро и русские. И я все люблю, они меня все любят. Понимаешь? Я, я просто не задавать добро, настроение. А -а -а. Вот. А, -а, -а ты сталкивался вообще, как люди говорили? Эй, ты! Да, да, много раз, но для меня это вообще это ни хуя не значит, понимаешь, для меня. А как ты реагировал? Я подарил только добро. И а, любовь. А почему? Почему? Потому что если у меня был такой. У меня была такая ситуация, я помню, в Москве. Да? Вот. Где, я не помню, какая, какая станция метро. Я вообще съездил на выступление. Мне надо было выступать. Мы были в метро с чуваком. Он ко мне подошел и ты знаешь, что мне говорил? Он мне сказал, что Россия для русских. Но Россия — это мой сторона. Я продолжал, он мне говорил, что Россия для русских. Он мне говорил, что блядь, ты, такие слова очень неприятные. Я не буду сейчас говорить, потому что нам это не надо. Вот. Я сразу понял, что он просто расист. Но я ему вообще ничего не говорил. И потом, в течение 3 недели, он подписался у меня в инстаграме. Писал что Он мне написал, что, бро, вообще, извиняюсь, что мы с тобой очень плохо познакомились. Mm -hmm. Но я тебе узнаю, это ты. Mm -hmm. Ты видишь? Вот. Я потом, мы с ним вообще стали общаться на и спокойно. Ну вот. Я ему спрашиваю, почему он, он мне вообще так сделал, он мне когда он просто никогда, он просто, у него были просто в голове такие смыслы непонятные про, про нигров, короче, он ничего не знал. Мы с ним общались, познакомились, он сразу вообще много чего понял, что, блин, блин это вообще совсем не так он думал, раньше, вот поэтому я думаю, что если человек расист, это просто потому, что он знает то афру. Понимаешь, надо общаться, надо, блин, надо радоваться надо шучить, надо играть, надо курить, надо да. тусить. Пу -пу. Надо радоваться солнце. Вот. Да. И после этого ты вообще поймешь. Ну, все Тут. люди богатые. Вот. Все. Везде есть хорошие и плохие люди, понимаешь, везде. Везде. Но я думаю, что самое главное – подарить добро, любовь, всегда и навсегда. Ладно, хорошо, давай поговорим о менталитете. Чем отличается менталитеты русские от ямайского? А <смех> <Вот> чем? <смех> я знал, что все ждут уже свой вопрос. Смотри. Эм... Если честно, да, у нас на Ямайке люди там очень... Очень, совсем очень открыты, понимаешь? Они всегда готовы общаться всем подряд. Пофиг. Они, они вообще не... Ямайка даже не богатая страна. Я же тебе говорил. Да. Вот, если честно. Вот, но там люди очень открыты. Они вообще не боятся ну, познакомиться с кем-то. А тут в России немножко есть такие люди. Они, да, я уже блядь, видел такие ситуации. Даже я тут я стою где-нибудь, я видел, что после э, э, меня стоит парень, да? он вообще хочет со мной познакомиться, он хочет общаться, но он просто боится. Он знает, как я буду реагировать. Я сам это чувствую, что блин чувак хочет, но он боится. И когда я уже это вижу, я сразу сам. сам подойду, типа, бро, up, man, дела? А он он быть... сразу начинает, блядь, уже даже говорит больше, чем я. А Чемтян вот, а так... чем подумает, что ты хочешь его ограбить, нет? А? Хочешь, Хочешь его ограбить, нет? нет. Телефон там отжать. Нет. нет, нет, нет. Нет, вообще в России люди тоже вообще добрые. И, кстати, когда в России люди, когда в России человек добрый, он слишком добрый. Я тебе говорю, бро. Я всегда говорю только как есть, как я думаю. Смотри, у тебя были какие-то агрессии в твою сторону, там, там, били тебя, может быть, бегали за тобой. Бегали за мной. За... Нет, вот здесь Питрия. Еще В Питере еще нету. Но, но просто такие слова, ну, блядь, такие слова неприятные, короче, и уже были много раз, но мне вообще пофиг, потому что э, я думаю, что, блядь, зачем мне надо даже смотреть на таких людей. Если наверное, расист, для меня он просто. Еще много чего не понимает, много чего не знает. Почему? Потому что есть, есть такая история. В Самаре я там... Э, ну, не познакомились, но у меня знакомый человек такой. Мы сегодня вообще дружимся. Просто почему? Потому что он до этого вообще никогда и не знал, кто такой афро. Он мне говорил, что, бро, я расист. Вот что он мне говорил, когда мы с ним вообще видимся первый день. Он мне сказал, что, бро, я расист. Я афру не люблю. Прикинь? Блядь, я вам просто ничего не понял, но ничего не говорил. А потом он еще раз подошел ко мне, мне говорили, что ему научили, что афро такие, афро такие. Я сразу пытался с ним пообщаться. Мы общались, общались. он понял, что я вообще много чего знал. А потом я ему задавал вопрос, бров, мы с, с тобой да общались, я тебе тоже показывал много чего, да. А ты еще раз мне говорил, что он, он вообще не расист, то он просто раньше много чего не знал. Он даже боится раньше пообщаться с нами. Он сейчас уже, блядь, сейчас очень дружим Общаемся часто и много раз даже. Поэтому я сразу, через это, сразу понял, что человек может быть расист, просто потому что он закрыт. Когда ты уже, блядь, в вузе, примерно, ездил, за заграницу, там пообщался, познакомился там с людьми, я думаю, что ты уже станешь совсем другим человеком. Да, надо очень больше путешествовать, да? Вот, да-да-да, такая хуйня. А вот смотри, а у вот есть какая-нибудь конечная цель творчества? Что ты хочешь добиться? Я вообще просто хочу максималь, максимально подарить любовь, добро, людей и все. Я знаю, что много, блядь, ну, да, ну, я тоже хочу денег, это понятно, потому что, ну, блядь, это же, это же правда, это, блядь, понимаешь? Но я вообще бы хотел побольше подарить добро, знание, именно знание, потому что когда человек вообще много чего не знает, он бедный. Понимаешь? Когда ты много чего знаешь, для меня ты богатый. Богатство – это просто там деньги, тачки, девушек. Нет, богатство – это знание. Ты читаешь книги? Я много читал, бро. А... Я больше даже люблю философию. Хорошо, вот скажи топ три книги, которые ты читал. Твой, Только твой не русские Туда. книги, бро. Я еще русские книги не читал. Не знаю? Еще не читаю. Не, но я, читаю свои, но, свои но, но, но я, я знал писатель Пушкин. Вот. Я ну, много чего прочитал про него, потому что у него вообще очень интересная история, короче. А ты что-нибудь знаешь из Пушкина? Ты же понимаешь, что это Пушкин это достояние России и то, что он такие стихи писал. Такие до сих пор никто не может повторить? Ну, я не скажу, что я слишком много чего знал про него, но я просто недавно, да, в интернете, что у него вообще ровзники с Африки. Да, у него же он тоже кучерявый так? Да, мне так говорили, я И прочитал. Или А вот смотри, как бы, вот у вас есть ямайские поэты? Кто с Ямайки знаменитый очень? У нас там да, да, Мэлли Квин. Мэйли кинг, он вообще очень интересный и вообще. Мурга чего писал. А кстати, Боб Мале тоже писатель был. Боб Мавли? как тебе Боб Мавли вообще? Как, как к нему относишься на Эмайк? О, -о, О, Боб Мале, он вообще у нас легенда. Не только на Эмайк, я думаю, что везде. Он везде легенда. Он а легенда. И вообще. Демон Мале. Демон Мале. Демиен Мале тоже люблю. И очень очень люблю даже, потому что мне больше нравится как он, как он работает, его стиль. Но no, ты у него вообще совсем не регги, сейчас уже у него хип-хоп и И очень круто получаю, big up Окей, слушай, okay. big up for Баба Окей, right okay, let's do. Let me tell him. Come be my father, wanna meditation. because <laughs> me breathe a elevation. Pull up the firewood, spiritual meditation. Me But ну погоди, вот смотри, есть творчество, ты хочешь развивать творческим. Да, ты да. понимаешь, что все залезано в деньгах? Это понятно. Вот, если у тебя были бы свободные деньги, ты бы занимался только творчеством и не думал бы, что завтра ты будешь кушать. Да. Вот. Так вот, разве деньги не главное тогда? Смотри, с деньгами можно все делать. Это понятно. Но иногда даже с деньгами вообще очень хуже становится. Я о чем говорю. Потому что я знаю, много людей, даже тут в России, богатых людей, у меня вообще много знакомых богатых, кстати. Но иногда вообще мы с ними общаемся, да, я понимаю, что человек вообще богатый, у него все есть. Он вообще съездит везде, куда хочет. Но когда мы с ними общаемся, я подумал, что ему вообще много чего в отеле. Нет, подожди, стоп-стоп-стоп, мы говорим конкретно про тебя, а не про кого-то. Про себя я сказал, всегда... ну я говорил, что я Растафарист, у меня только добро в сексе. Мне интересно, деньги мне, мне нужны, это понятно, потому что без денег тоже, ну, блядь. Служно жить, это понятно, как везде, но. Но. Сначала добро. Добро. Настроение, бро. А вот ты бы пошел выступать на корпоратив, например бы? Ну, за деньги, за большие. Да, почему нет? Ну, на корпоратив такой, где, знаешь, как бы будет, не знаю, толстый дяди, тети, в пиджаках, в этих. И тебе сказали, пой там эту, какую-нибудь повсуху. Я бы пошел. Можно было бы купить? Либо ты не продаешь? За культуру я бы пошел. Не за культуру, а просто за деньги. Вот тебе заплатили бы, грубо говоря, не знаю, там, 10 тысяч долларов за 2 часа. Но тебе при этом пришлось бы как бы перешагнуть себя. Ты знаешь что, если я человек говорю, что деньги не самое главное Не знать, что деньги это плохо, понимаешь? То есть ты бы согласился? Я бы согласился. Но не значит, что э, для меня деньги все решают. Нет, я бы согласился, потому что деньги тоже нам нужны. Я бы пошел, получил эти деньги и бы помогал другим людям. Я парень... бы так сделал. Ты бы помогал другим людям? Да. Я уже этого да, сделал даже в Питере. И иногда там ну, после метро. Ну, ты же знаешь, иногда в метро там сидят такие бабушки, да? Я уже так много раз сделал. Ты таком как он такой милый, а? Милый, а, милый, милый да. да, да. Такая тема. Я понял. Слушай, вот давай еще про сцену поговорим. Как, как ты думаешь, что не хватает а, на сцене в, ну, в России? Российские музыканты, да, был, вообще мы работали с иностранцами. Вот что не хватает в России. Они очень мало работают с иностранцами. Я тебе скажу, что не бро. Если честно, я вообще когда дома был, никогда не слушал русскую музыку. Прикинь? Но я вообще сюда, сюда приехал. Я слушаю, я вообще, блядь, я слушаю рускую музыку просто потому что я в России живу. Но думаю вообще никогда не слушал. Но не знаю, что в России плохо поют или плохо читал. Нет, блядь, я даже тут вообще офигел. Слушал рэп, много рэпов тут слушаю. И они, блядь, очень круто читают. Но почему вообще за границу много не слушают русскую музыку? Просто потому что они работают с иностранцами. Вот что не хватает Подожди, а вот смотри, а ты русскую попсу слушал? Конечно Какую, например, что ты знаешь из русской папсы? Я знал Ахи Асти Это, это, это, нет, это крутищий попсу типа там, Руки вверх, Иванышкин Интернешнл Но я просто не слышал Капарин больше Пух, Жара и нет? не Не твое? не мое. <laughs> Хорошо, вот, а вот из русских рэперов, а, кого ты любишь? бля я уважал и очень люблю Рендигу <реклама> да. <реклама> И тоже Маяги Яншпиль тоже очень уважал. А Блять, что за хуйня? Я очень уважаю, потому что мне очень нравится стиль. И они тоже очень открыты, Очень открыты, эти чуваки. Хорошо, давай еще поговорим как бы вот о быте. Вот как, как здесь быть у тебя вообще? Вот тебе сложно тут работу искать? И сложно вообще общаться с другими людьми в магазинах? Мне вообще не было сложно, слава богу, найти работу. Общаться тоже мне вообще не сложно. Бро. Мне вообще часто пишут в инсте, в контакте везде, понимаешь? Но я думаю, что у других амфов вообще сложно. Мне не сложно, почему? Потому что я же дворческий человек, все захотят со мной, да, пообщаться и по мне много, много идей, понимаешь. Но для других вообще сложно, если честно. Потому что я общался тоже с ними, они мне часто говорят, что, блядь, очень сложно им туда найти работу. А кем ты здесь работал? Я вообще тут работаю э, э, репетитором, репетитором на английском и при, преподавателем тоже на английском, французского итальянского языке. А да, и все? Только репетитором? Да, я, я же пока учусь, поэтому мне вообще не надо, мне вообще не надо, но работы, короче. Сколько ты времени уделяешь в Смотрю, тема. Вообще, когда я стою, я сначала молюсь. Благодарю Богу, что я жив. А, Извиняюсь, а кто ты поверил Я, я Растафарис. Но Растафара это религия у нас. Думаю. А -а -а. Ты, по-моему, знаешь, сто процентов. А -а -а -а. Слушаю музыку, и если надо, там делать что-нибудь учиться, или там за нас один будет, я продолжаю. Слушай, вопрос такой, не хотел бы стать белым? Почему так? Я ты не... знаю, что вообще, <смех> такие желания вообще не должны быть. Ну, модуль, может быть, как бы захотел бы. Вот, например, наши <смех> многие рэперы хотят стать черными. <смех> <смех> <смех> вот многие, я знаю, вот прямо они в интервью говорят, я бы хотел быть родиться черным, я бы такой. рыбать. Но у меня вообще никогда не были такие желания, потому что я всегда ду думаю, что если я, я сейчас афро, значит, что так должно быть. Бог так решил и так должно быть. Я не то, чтобы ты решил, что блин, почему, почему, зачем такие вопросы. Я думаю, что они вообще должны быть, да, никогда, ну, нельзя вообще так об этом думать. Надо уважать себя, уважать тоже Бога, потому что Он сам так решил, чтобы ты, ты стал таким, понимаешь? И так должно быть. Он все знает, он же знает будущее, он уже знает, что будет. А, скажи по своей Давиде. Ну, это сейчас мой стиль, и почему я не могу тебе сказать, почему, но мне просто нравится, и, и я себя так очень хорошо чувствую, короче, и все, просто так. А если твои Давиде отрезку скурить, ставит? Да ладно, он дает место за тобой. Итак, всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Майкл, спасибо, что посетил меня. Очень здорово. Аду бро. One love. пум, -пум. Дальше.